Всем привет, меня зовут Олеченко Сергей и мой блог про Инстаграм 21 Instagram.ru там вы найдете много полезных статей и видео. Сегодня мы поговорим про такие новые виды продвижения, как Story и лайв трансляция Фото или видео 15-секундной длительность, которую вы можете выкладывать на. Срок 24 часа. Допустим, мы сегодня сфотографировали, и фото или видео там висит у вас 24 часа. Вы можете экспериментировать, придумывать различные надписи, акции, видео, обзоры, в зависимость от того, что вам понравится, где вы бываете, рассказывать о своей компании, показывать процессы. Очень классное взаимодействие. Есть даже люди, которые продвигаются, как сериал показывают там. Там можно показывать продукты, как вы проводите время, где вы бываете, выставки, акции, презентации, обучения, можете давать там прям какие-то спецпредложения интересные. Допустим, до конца этого дня скидка тем, кто придется в сторить, там 10%, 20%, 30%. Но ну главное, чтобы это было существенно для ваших клиентов. То, что касается лайв-трансляции, очень классная штука для продвижения, можно 60 минут вживую рассказывать, но единственное недостаток нет записи, можно записывать через ноутбук, через программу, но это опять же надо заморочиться. Очень удобно там поговорить со своей аудиторией, ответить на вопросы, рассказать что где как, кто, кто ваша компания, создать какое-то вовлечение, интерес для нее. Опять же, касаемо лайв нужно анонсировать заранее у себя в аккаунте, что у вас будет трансляция. И на какое-то там время, либо в день этого выложить еще в истории пост о том, что у вас будет лайв трансляция, чтобы люди знали, что в такое-то такое-то время у вас будет сама трансляция. Придумывайте разные истории, креативы, снимайте интересные моменты, подписывайтесь. Там можно выделять и ставить смайлики, добавлять всякие розыгрыши. Смотрите, как делают это люди за границей и придумывают всякие новые фишки. Тем более сейчас уже доступна реклама в Story, про которую я написал у себя в блоге. Можете посмотреть и как она работает. Сейчас я ее активно уже использую и смотрю, что взаимодействует. Не забываем о том, что нужно быть креативным. У вас не должен быть сухой и невкусный контент. Попробуйте создать что-то интересное, подумайте, что будет важно и полезно для вашей аудитории. На примерах, я думаю, встречали много аккаунтов, в которых есть фотки вау там, либо конференции какие-то, либо какие-то приколы, либо показывают, как работает их компания изнутри. Это очень важно и увеличивает доверие.